Неминуемо, проходит день, проходит ночь, бегут круги, ведя с собой эпохи, мы веруем в физическую мощь, но выше улыбаются нам боги, уже почти первая лет, и сделан шаг к чертову волка, время знает, время ждет. Но тратим мы его, да, мы его без толку. Да Холодной ночи, теплый ветер тёплый и, солнце и солнце Неминуемо встает, встает. Свой, путь свой путь Ты сам наметил И карму Всегда нам шанс, да, нам шанс дает Новый день, Новый день. а тело дурят а Огромя а себя некого винить Блой пепел, прошлое погасло А в новом векле не, не умеем жить Приходит день Приходит ночь, все неминуемо свершится. Сейчас нам нужно это знать. О практике, о новолетии учиться.